Сегодня перед волонтерами стоит задача почистить памятники от снега. За три года работы добровольцем Ренат Сагидуллин попробовал себя в разных направлениях. Но, как он сам считает, самые ответственные дела пришлись на последний год, когда во время пандемии в волонтерском центре Единой России работал на доставке лекарств и продуктов пожилым и инвалидам. Были разные интересные, кстати, случаи, разные люди попадались. И также, когда да, выезжаешь, тоже уже есть прям постоянные клиенты которые нас ждут, и им надо прям реально помочь. Ровно год назад в партии на базе региональной общественной приемной открылся волонтерский центр, который объединил 52 штаба по всему краю. За это время поступило более 93 тысяч обращений. Волонтеры взяли в работу свыше 19 тысяч заявок. И это не только доставка лекарств и продуктов. Ими важными оказались консультации по социальной и правовой поддержке. Ограда сегодня получает самые активные волонтеры. Памятная медаль, благодарственное письмо, подписанное президентом России Владимиром Путиным, и, конечно, поддержка старших товарищей. У вас большое будущее, у вас большие возможности, у вас большие перспективы состояться в этой большой жизни. Но ну, а мы вам всегда поможем. Борьба с коронавирусом общая задача в решении, которой за прошедший год приняли участие не только волонтеры, но и депутаты всех уровней. Они выделяют автотранспорт для работы врачей, и добровольцев, средства индивидуальной защиты, докторам доставляется горячее питание. Я хочу огромное спасибо сказать волонтерам. У нас волонтеры разных возрастов, и в течение года они работают. Работа не прекращается, поскольку пандемия до конца не побеждена. Но с такими силами, с такими ребятами, с такой молодежью мы обязательно победим. И в работе волонтерского центра уже по появились новые задачи. Впереди голосование по программе формирования современной городской среды город трудовой доблести. В преддверии годовщины Победы по проведут уборку и благоустройство памятников Великой Отечественной войне. Так что Иринату предстоит попробовать на себе еще много новых направлений. Сергей Овчинников, Евгений Каратаев, Вести, Пирм